Собачья история Недавно рассказала я вам историю о кошках, а теперь пришло время поговорить о собаках. Вот что поведал мне один ветеринарный доктор, потомок некогда известного одесского эболита. У нас в роду сплошные врачи-ветеринары. Прибыл в Одессу мой пращур еще в середине XIX века. И лечил он лошадей. Сын его тоже был ведврачом, но он уже больше специализировался по кошечкам и собачкам. Хотя и лошадкам помогал. Павел, так звали моего героя, был хорошим доктором. Животных он любил, особенно собак. С проблемами своих питомцев к нему обращались именитые и богатые граждане города. В их числе был мощнейший банкир Российской империи, проживавший в Одессе. Жена банкира была собачницей. Она содержала целую свору и маленьких спящих на диванных подушках, и охотничьих, и важных достойных сторожевых. Но было их у нее, как собак нерезанных. Вот всех их, как тогда говорили, пользовал Павел. Раз в неделю обследовал он своих подопечных на дому. А если кто из них не так чихнул, не так гавкнул, так ветеринар поселялся в гостевых комнатах. Тянулось все это свыше десяти лет. А закончилось где-то в 905 году, когда... Прозорливый банкир со всей семьей поддался из отечества во Францию, а Павел остался на родине. Здесь в Одессе пережил он две революции, гражданскую войну и немецкую оккупацию. Незадолго до кончины раскрыл он своей внучке моей маме тайну, оказалось. А что жену банкира и Павла связывала взаимная многолетняя любовь. А развитию их отношений сильно поспособствовали собаки. Это же как удобно. То ветеринара пригласили на дом, то оставили на ночь роды у собачки принять. Записки замечательно можно было запрятать в ошейник. Словом, множество ухищрений избавили любовников от всех подозрений, а самое главное, у мамы в Париже есть дядя. Он был у банкира единственным наследником. Наверное, богат. Но вот проблема, как доказать родство. Во времена железного занавеса и надеяться что-либо разузнать было невозможно. Потом наступили другие времена. Доверенная теперь уже мне тайна не могла послужить моим интересам, и не заставляла предпринимать какие-то действия, но когда раскрутили эти самые ДНК-анализы, тут я засуетился. Многое узнал, многое, но все оказалось впустую. Во-первых, маминого дядюшки давным-давно нет в живых. Во-вторых, род банкиров разорился еще до семнадцатого года. В-третьих, зачем им я, а не мне? Но кое-что любопытное я вам скажу. Отгадайте, кем был по специальности этот самый дядюшка и кем работает теперь его сын? Да-да, оба ветеринары, а сынок держит трех собак. Вы спросите, не хочется ли мне объявить о своем существовании? Зачем? История эта собачья. Вопрос где находится собачий пляж. Стою с протянутой рукой. Прошу о лайках и подписке. Всего разок на мышку тиснуть, в том нет проблемы никакой.